Основным же ключевым хардкорным фактором является то, что у моего персонажа теперь нет реактивного ранца за спиной. Да-да, ты не ослышался, то есть придется нам перемещаться гораздо и без какого-нибудь транспортного средства мы здесь вообще никто. И звать нас просто-напросто никак. Вторым достаточно хардкорным условием является введение каких-то жизненно важных показателей. Типа нехватки еды, нехватки воды и нехватки э, сна. Да, мини-режим выживания здесь у нас тоже присутствует. В левом нижнем углу экрана можно спокойно наблюдать вот эти все показатели. В данном же случае мне необходимо... Затариться немножко водичкой Для того, чтобы наш персонаж немножко а, попил Все эти нюансы мы будем учитывать Конечно же в нашем выживании Ну и коротко о тех самых стартовых условиях Которые а, были у меня На самом деле все не так уж плохо Мне в самом начале моего выживания а, Был дан вот такой вот вездеход Под названием а, Я ему придумал название Вепрь Если честно, этот вездеход был создан Не моими руками, а руками Дорогих уважаемых разработчиков этой игры, которые нам дают его в качестве стартового агрегата при исследовании этой э, планеты. Высадились мы на парашюте, все как обычно, да, по классике. Высадились мы хреново, его знает где, то есть именно в горах. Это не очень-то мое любимое место, потому что в горах у нас и кислорода не совсем достаточно, и прохладника иногда бывает. Частично я у тебя уже засветил мою базу, которую мне удалось построить, но построил я ее не сразу, строил я ее достаточно э, долго, ну и пойдем, я тебе все в деталях продемонстрирую, что за база. А вот этого вот парня я оставлю на закуску. Ближе к концу видео я про него расскажу. Ну что ж, вот эту базу я строил, проектировал своими собственными руками. Да, вначале я построил, естественно, всю энергетику. Это вот тот вот ветрячок, который у меня наверху крутится. Без него никак электричество. Здесь основополагающий фактор для нормального выживания. После я запихнул сюда несколько контейнеров. Там у меня внизу находится сбор. Здесь у меня также присутствует базовый очиститель. Да, еще один весомый нюанс, который добавляет щепотку сложности в наше выживание, это то, что я играю на максимально реалистичных хардкорных настройках, как по добыче, так и по сбору, так и по сварке, так и по всем остальным параметрам. То есть мне нужно очень много компонентов для того, чтобы что-то э, собрать. А для этого мне необходимо искать ресурсы, огромные залежи и научиться их, конечно же, что-то меня понесло не остановить. Хорош, стой, стой, стой. Нифига себе, так можно, наверное, разбиться. Нифига, смотри, сколько я пропрыгал. Да, я нашел, открыл для себя только что совершенно новый способ быстрого перемещения. За каких-то 2-3 секунды я переместился на очень большое расстояние просто-напросто в свободном падении. Так, ну что, что мы тут еще имеем, значит, контейнеры. Тут у меня сейчас их 6 штук насчитывается, да, друг на дружке они у нас стоят вот в этом вот месте. Здесь у нас очистить. Я тебе рассказал. Там у нас стоит генератор водорода кислорода. Он тоже нам необходим лишний лед, который я добываю. Я сразу же перерабатываю вот в эти вот водородные танки и храню его до ближайших каких-то времен, когда действительно мне это потребуется. Ну и в основном сейчас водород я использую не в своем скападре, как ты, наверное, уже понял, потому что реактивного ранца у меня, черт возьми, никакого нет. Я теперь только могу прыгать, бегать. И не более того, перемещаться каким-то образом я могу только на каких-то летающих штукенциях или же ездящих штукенциях. И вот тут у меня дальше идет под базовым очистителем, а, вроде бы идет а, самый стартовый базовый а, сборщик. Это практически все, что мне удалось а, наваять а, за кадром. Также у меня здесь присутствует вот такой вот водородный генератор, с помощью которого я восполняю нехватку электропитания, когда у меня а, вот этот вентилятор встает по непонятным причинам. Бывает такое, когда у нас молния жахнет, да, а, где-нибудь перебьет вот эти вот хлипкие конструкции, и у меня просто-напросто энергия перестает поступать, батареи разряжаются и приходится прибегать вот к этому вот альтернативному источнику энергии, к водородному генератору. Но я думаю, суть ты уже выловил, для чего он мне э, нужен. Здесь также я вывел систему конвейеров для того, чтобы можно было загружать, Да, как ни странно, первым делом я сделал э, модуль именно на загрузку. Опытные игроки, наверное, уже догадались, да? Сортировщик направлен стрелочкой сюда. То есть тут мы только чисто загружаем. Это я это сделал для того, чтобы мне не ручками таскать, да, что мы там на базе произведем, а сразу же через сортировщик, сразу же через коннектор, подключив сюда какой-нибудь агрегат, мы запихнем все необходимое в него, но ручками таскать, да, соответственно, не станет. Этот программируемый блок у меня стоит чисто пока что для красоты, но, скорее всего, со временем я научусь его использовать. Так, эту технику пока я не полю. Пойдем мы пройдем тогда с тобой вовнутрь этого замечательного подземного мини-комплекса. Имя пока что я ему не дал никакое, но скорее всего это будет какая-нибудь а, буровая а, пещера. Сейчас, секундочку, я звук выключу. Блин, так сильно громко музыка играет, пока что я решил отключить ее. Да, вот такой вот вход у нас в пещеру. Как видишь, все здесь обустроено, да, над всем я немножечко уже попотел, пыхтел. На стримах, кто приходил, это довольно-таки хорошо видно, как я э, детально воссоздавал всю эту пещерку. Почему, друзья, именно здесь мне удалось расположиться? Да потому что среди вот этих вот гор, среди вот этих вот... Без крайних холмов я нашел более-менее живописную точку. Исходя, конечно же, из того, к чему я ближе э, ехал на своем э, вот этом вот броневике. Да, кстати, он у меня катается, я его немножечко модернизировал. Но я думаю, сильно акцент на него сделать не стоит, потому что аналогичный агрегат у меня был первым в моем выживании. Да, если тебе интересно, можешь там э, его посмотреть. Так, ну что, пройдем вовнутрь нашего комплекса. Э, что мы здесь имеем? Во-первых, нас встречает турелька. Да, недавно тут на стримах я тестировал одну интересную модификацию с различными ботами, которые нападали постоянно на нашу а, базу. И вот эта турелька здорово с ними а, справлялась. Плюс мне еще нехило так получилось нафармить с этих, со всех ботов различных ресурсов, что, конечно же, может быть читерно да, на начальном этапе. Но, тем не менее, как говорится, время было затрачено. Ботов я поубивал честно за свои ресурсы, поэтому и ресурсов с них взял я тоже, получается, что а, честно. Почему я не стал им пользоваться в дальнейшем? Сейчас на меня боты не нападают Да потому что он сильно, очень уж лагучий Для моего слабенького компуктера Потому что как только у нас а, Вылетала какая-нибудь волна ботов Этих, да, то у нас сразу же были Жеткие просадки по FPS Из-за того, что этот мод не оптимизирован Я решил его все-таки отключить В принципе, оно и не так уж и важно Так, ну что ж, а мы пойдем с тобой дальше а, Во-первых, тебе хочу показать Мою опочивальню, да, в этом месте мы, значит Отдыхаем, в этом месте мы планируем в этом месте мы заряжаемся бодрячком, да, энергией и духом. В общем, это наша комната отдыха, в которой у нас имеется. Первая – это кроватка, уже многие, наверное, заметили. А, второе у нас имеется вот такой вот холодильничек. Как раз таки он из мода а, того, который я тебе указал раньше. На еду, воду и на а, сон. В этом холодильнике мы можем производить вот такого вот рода а, еду и воду. Сейчас мы покушаем, попьем. Да, мне сейчас нужно водичку немножечко утолить. Потому что уж очень сильно пить мой персонаж и хочет. Ну давай же попей наконец-таки, а. Попей уже, не хочет пить. Вот все, наконец-таки попил. А, чем мне нравится эта модификация? Здесь есть определенный тайм. Тайминги, которые тебе не дают выпить сразу же 10, например, банок за 3 секунды. Нет, тут нужно ждать, пока у тебя отойдет персонаж от бафа, и только после этого он сможет принять, например, вторую бутылочку. Вот таким вот образом, да. И он намного легче, чем тот, которым я пользовался до этого модом. Да, он мне больше понравился, поэтому я использую именно такую модификацию. Вообще, по всем модификациям ты можешь пробежаться, перейдя по ссылочке, что я оставлю для тебя в описании. Там ты найдешь все совершенно моды, все скрипты, которыми я пользуюсь на моих видосах, на моих э, стримах. Ну что ж, поехали дальше. Здесь у меня, значит, доска моих задач. Во-первых, у меня стоят задачи починить бур. Нужно э, организовать хранилище под лед, потому что у меня его достаточно много сейчас скопилось. И я не знаю просто-напросто, куда его девать. Выбрасывать, конечно, мне его не хочется. Хочу просто по максимуму его переработать. Также у меня актуальная задача это добыча железа. И нужно сделать нормальный написал я конвейер в гараж, да, то есть провести конвейерную систему сообщения и поставить здесь какой-нибудь коннектор. А вот, собственно, наш гараж. Но у него мы перейдем немножко попозже. Также у нас здесь идет батарея полностью заряжена. Здесь мы регулируем, значит, количество освещения. Точнее, просто-напросто вырубаем все освещение на базе и становится у нас темно. Естественно, вырубаем, становится светло. Также стоит у нас музыкальный аппарат. Здесь у меня коробочка с некоторым Натыренными с ботов до да, компонентами. Это и оружие, это и различные инструменты. И также это космокредиты, на которые мы что-нибудь со временем будем а, покупать. Дальше у меня здесь идет небольшое рабочее место, где я смогу спокойненько отдохнуть вот таким вот образом и понаблюдать за объемом груза, который. А, в ту или иную сторону у нас перемещается, да, в зависимости от того, как у нас работает хорошо очиститель или, или же не работает а, совсем. Ну и, конечно же, мозг моей базы, он же является индикатором а, мощности. Сейчас у нас батарея заряжены на 100%, есть определенный расход, достаточно маленький, его можно вот здесь вот а, наблюдать, и есть а, приход, тоже достаточно а, не маленький. Короче, видно что здесь, что у нас расход 0,3 мегаватта, а приход у нас гораздо больше. Поэтому можно не волноваться. Зарядка идет полным а, ходом. А расход в основном а, идет, на, наверное, на освещение, скорее всего. Так, ну что ж, и тут у нас еще стоит наш а, комплект для выживания, в котором мы возрождаемся. Так, ну что, пойдем я тебе покажу дальше, что у меня здесь имеется. Дальше далеко ходить не будем. До гаража мы успеем добраться с тобой. Еще одна интересная вещь, которая у меня здесь имеется. Это вот такая вот Комната. Я ее называю буровая комната. Это на данный момент является самым основным источником добычи моих ресурсов. Будь то железо, будь то кремний, будь то никель, гравий и так далее. Вот здесь мы и производим наши буровые работы. Но в данный момент у меня сломался бур, друзья. И, к сожалению, сейчас я вам... Показать не могу, как у меня все это дело Работает. Мы можем только с тобой пройти Немножко пониже вот сюда вот И посмотреть, каких уже размеров У меня здесь ямка образовалась Вот это я понимаю. Блин, я так и знал, что сейчас Упаду. Вот такая у меня, друзья, здесь Ямка. Все это я выкупал С помощью вот этого вот Бура. С ручками, конечно же, добывать сложновато Естественно, пришлось мне построить Вот такую вот буровую руку, с помощью Которой мы бурим. Все на кнопках Без скриптов. Планирую перевести На какой-нибудь автоматический скрипт Который упростит данную задачу. Но пока что все у меня на кнопках. А на каких именно кнопках пойдем я тебе также продемонстрирую. Где у меня тут заход наверх? Да, напоминаю, так как я не умею летать, у меня нет реактивного ранца. Мне приходится здесь бегать пешком. Исключительно пешком. Ну что ж, вот тут у меня кнопочки. Здесь мы включаем бур. Если бы у нас был, он нас включился бы. Здесь мы регулируем вращение. Вот этой вот э, внизу платформы, вот она туда-сюда вращается. Пока что я зафиксируем. Это у нас вращение вот этого вот ротора, который там внизу стоит. Точнее, не ротора, а шарнир. Реверс его. В другую сторону у нас поднимается, в другую сторону у нас опускается Примерно вот так вот у нас было. Останавливаем. Здесь у нас, значит, кнопочки, которые отвечают за опускание, за поднимание э, поршня нашего вот этого вот э, вертикального. Здесь у нас кнопочки, которые отвечают за регулировку вот того вот поршня, э, который горизонтальный. То есть, если мы сюда нажимаем, он выдвигается туда, обратно, задвигается обратно. Надеюсь, опытный глаз ваш увидел, что сейчас э, происходит. Ну и здесь у меня кнопочка, которая у нас переключает э, какой-то... Э, а, это у нас... Блок, который запускает наш а, двигатель для зарядки а, батареи Ну пойдем я тебе покажу свой а, гараж В гараже у меня ничего необычного нет Сюда я загоняю свой, значит, а, внедорожник Здесь у меня а, проектировался мой совершенно новый летательный агрегат И пойдем я тебе сразу же его продемонстрирую Вот на него-то как раз-таки и стоит обратить а, внимание Вот он, друзья, мой совершенно новый а, агрегат Который я собрал своими собственными руками Имя ему Висп. Я еще его нигде не опубликовал, нигде его не, не, не, про, не проафишировал. Вот только первый раз сообщаю вам про, про него на этом видео. У нас, во-первых, это просто-напросто у нас челнок для, так сказать, поднятия не только своего боевого духа, но и своей жопы в воздух. Мы просто-напросто садимся, да, в его как пит, включаем питание и нажимаем на кнопочку P. А, Бабамс! Все, друзья, можем спокойненько летать. Это, это наше первое средство а, передвижения в пространстве. Да, до него я только лишь бегал на своих двоих, ну или максимум катался вот на этих вот шести колесиках. А теперь у меня свобода действий гораздо а, побольше. Это у нас разведывательный челок, с помощью которого мы можем летать и искать а, руду. Да, я без него реально здесь был бы как без рук, потому что с помощью него мне и удалось найти первые мои да источники как железной руды, так и кобальт, по-моему, у меня уже где-то найден магний и так далее. Вот такая, друзья, загогулин у нас получилась. Работает этот челнок у нас по традиции на интересном а, мне скрипте, такой как вектор траст операционная система, он называется. То есть это более улучшенная, так ее можно назвать, версия а, старого олдовского Vector траста Да, почему именно на нем? Да потому что он мне показался гораздо плавнее, он уже более доработанный и вообще ссылочку ты сможет найти в описании под данным видео и в том числе на этот э, скрипт. Да, вот таким вот образом он у нас летает. Что он э, может? Он может, во-первых, естественно, летать вверх-вниз. У него также есть режимы, которые включают, например, демпфер, так называемый. Да, мы его сейчас включаем. И мы, а, мы переключились сейчас на камеру, да, я так понимаю, на пятерочку Во-первых, нажимая на цифру 4, мы можем спокойненько набирать высоту То есть мы, мы включаем режим демпферной тяги В этом режиме движки у нас не сильно напрягаясь Работают в определенном режиме и не сильно расходуют нашу батарею При этом мы всегда поднимаемся вверх Нажимая повторно на эту кнопочку, наш с вами аппарат замирает в воздухе Далее мы можем активировать режим круиз-контроля Что тоже очень хорошо здесь реализовано мы просто летим вперед, например, нажимаем на цифру 3, и наш аппарат фиксирует скорость, даже ее чуть-чуть набирает, но старается ее держать в заданном пределе. То есть, если мы наберем еще немножко скорости, наш аппарат также продолжает фиксировать скорость, и мы просто-напросто в горизонтальной плоскости летим туда, куда мы направили свой агрегат. Естественно, нажимаем еще раз на троечку, и мы этот режим тоже отключаем и встаем на месте, Ну что ж, вот такой вот у меня аппарат появился. Да, честь и хвала ему, он мне помогает в разы а, увеличивать а, степень своей выживаемости в мире космических инженеров. Очень легко и просто, можем летать за спуск которые у нас здесь падают, ну те, которые называются неизвестный сигнал, да, вы, наверное, в курсе, вот за ними мы летаем, с них мы собираем денежки, наверное, самое ценное, что с них можно взять, а также, когда у нас активирован вот этот вот режим выживания, на котором я тоже играю по типу голода, воды, мы также можем в этих контейнерах найти еще и пропитание себе и водичку. Да, вот такой вот у нас агрегат. Давайте его сейчас припаркуем. Припарковываем мы его тоже легко и просто. Очень отзывчиво себя ведет аппарат. Это, конечно же, зависит от того, как вы его спроектируете. Да, очень важно при проектировании соблюдать центры масс, и тогда у вас аппарат получится такой же, как у меня конфеточкой, да, вот таким вот образом паркуем мы его сюда просто-напросто, что-то как-то кривовато, Я его припарковал, давай ровненько поставим его, вот так вот, все, и вырубаем движки, чтобы не тарахтел лишний, лишний раз, давай, вырубайся уже, все, вырубаем его полностью. Ну что ж, друзья, вот такая у меня база, вот таким вот образом мы выживаем в космических инженерах в совершенно новом а, сезоне. Планов, как ты видел, у меня достаточно немало, самый основной, конечно, план это закрепиться, находиться Ресурсы, да, привозить их сюда А возможно даже не сюда Возможно это будет использоваться как временная Какая-то база для добычи ресурсов А хочу я сделать Постоянную базу, но в другом а, Месте, но все это конечно же мы реализуем С тобой уже в следующих моих видосах По выживанию в космических инженерах Что ты зритель думаешь по поводу Моего выживания в космических инженерах Напиши пожалуйста свои размышления по этому поводу Мы с тобой конечно же все это дело непременно Обсудим, ведь у братишки Scratch есть Отличительная особенность, отвечать на совершенно все твои